Всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а сегодня мы поговорим с вами о посылке iHerb. Я вам покажу все, что я себе заказала за последние пару месяцев. Если вам эта тема интересна, обязательно продолжайте смотреть дальше. крем для здоровья ног активно действующий крем по-настоящему меняющий качество ног он сильно увлажняет огрубевшую кожу смягчает и устраняет со временем трещинки конечно не мгновенно но при регулярном использовании вы заметите результат текстура как у суфле без запаха безопасно для кожи при диабете предназначена для очень сухой и огрубевшей кожи нежирный гипераллергенный продукт достаточно всего лишь небольшого количества нанести на ваши пяточки и вы заметите эффект в этой баночке у нас 91 грамм и я думаю что этого крема вам хватит надолго этот крем не подходит беременным если вы пытаетесь забеременеть и также если вы кормите грудью масло для тела с лавандой это масло содержит в составе масла ши масло маринги питательные растительные фитостероны которые увлажняют кожу и придают ей здоровый вид. Подходит для всех типов кожи, не содержит парабенов, талатов, красителей. Приятно пахнет и хорошо впитывается. Лучше, конечно же, наносить на увлажненную кожу. Эта баночка всего лишь 57 грамм. Но оно того стоит Увлажняющий крем для лица с маслом ши Этот крем два в одном Подходит как для утренних, так и для вечерних ритуалов Крем сочетает в себе масло ши И технологично горячего пара для сухой и нормальной кожи Это корейская косметика Как мы все знаем, что корейская косметика не хуже других Здесь большой объем 100 мл Хватит этой баночки надолго Сама баночка стеклянная Густой Нелипкий, приятно пахнет и хорошо впитывается. Первая сыворотка для лица в моей жизни. Это также корейский продукт. Я вам хочу сказать, что сыворотка просто бомбезная. Не знаю, или я угадала, или на самом деле корейская косметика творит чудеса. Очень нравится эта сыворотка. Впитывается мгновенно, пленку или жирность не оставляет. Увлажняет хорошо, чуть осветляет кожу. Хорошо подойдет эта сыворотка тем, у кого есть пингментные пятна или веснушки, как у меня. Тонизирует и делает более свежей. Баночка и пипетка стеклянные, на лицо хватает буквально 3-4 капель. Кожу не стягивает и способствует разглаживанию морщин. Не использовать на открытых ранах, на участках с экземой или дерматитом объем этой баночки 50 миллилитров самый объемный продукт в этой посылке это лосьон для тела здесь аж 500 миллилитров качество отличное размер большой как я уже сказала хватит надолго для любого возраста упаковка удобная с дозатором подходит для сухой кожи и лучше всего на зимний период но я им пользуюсь постоянно текстура очень плотная скажу сразу так как не всем это нравится но впитывается очень очень хорошо. Без запаха бренд рекомендованный дерматологами, без красителей и парабенов увлажнение на 24 часа. И использовать можно ежедневно. А теперь мы перейдем с вами к витаминам и начнем с витамина С в порошке. Витамин С это важное питательное вещество, которое входит в состав хорошо сбалансированного рациона. Ежедневная порция витамина С. Обеспечивает антиоксидантную защиту и способствует укреплению иммунитета В баночке присутствует мерная ложка, что очень удобно Употреблять нужно по одной мерной ложке в день Можно развести в воде или смузи, независимо от приема пищи Хватит его надолго, здесь 250 грамм Я пью каждое утро перед завтраком Заметила, что руки стали меньше сохнуть На вкус, хочу вам сказать, как обычная вода с лимоном Далее фолиевая кислота. Если у вас есть недобор фолиевой кислоты в ежедневном рационе, то рекомендую пропить курс таких вот витаминов. Фолиевая кислота восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов обеспечивает процесс образования клеток крови эритроцитов при нехватке железа в организме. Как понять, что в организме не хватает фолиевой кислоты? Очень просто. Если у вас есть усталость, раздражительность, слабость или одышка, то лучше всего сходить к врачу и сдать анализ на фолиевую кислоту. Так вы поймете, хватает вам этого витамина или нет таблетки легко проглатываемые в этой баночке витамины содержат 400 микромиллиграмм в одной таблетке в моей баночке 250 таблеток поэтому нужно принимать по одной таблетке во время еды при планировании беременности и правильном развитии ребенка также врачи назначают фолиевую кислоту незаменимое железо хорошие витамины дешевле чем в наших обычных аптеках поэтому если вам интересны какие-то витамины обязательно переходите под моим роликом будут ссылки и смотрите в какую цену витамины и другие косметические продукты. После приема препарата прошла сухость кожи, ломкость ногтей, раздражительность. Также я почувствовала прилив бодрости. Без глютена, без ГМО, не содержит молочных продуктов, поддерживает выработку эритроцитов, Взрослым рекомендуют принимать по одной таблетке во время еды. Перед применением во время беременности, лактации или если вы принимаете еще какие-то витамины, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Далее у нас набор для ухода за кожей. Шикарный набор можно приобрести в качестве подарка. В этот набор входит, как вы видите, гоша, роллер двухсторонний. С одной стороны камешек поменьше, с другой стороны камешек побольше. Многоразовая распоровка лица. охлаж Успокаивающая, осветляющая маска для глаз, патчи, успокаивающая и очищающая тканевая маска для лица. Если делать массаж лица каждый день, то вы избавитесь от отеков и мешков под глазами. Очистите кожу от загрязнений, осветлите пигментированные участки и также сделаете контур лица более четким. И последнее на сегодня это набор косметических... Масок. этих масок уже стало намного меньше я ими пользуюсь и хочу вам сказать что одной такой небольшой маски мне хватает на два раза я вам не буду сегодня рассказывать о каждой маске потому что это видео затянется надолго поэтому если вам интересно почитать о этом наборе также переходите под ролик я оставлю ссылочку эти маски без парабенов без сульфатов без фталатов объем такой баночки 12 миллилитров без минеральных масел подходит для всех типов кожи это гелевая маска плюс скраб очень хорошо очищает кожу от загрязнений и обеспечивает гладкость кожи антистрессовая глиняная маска это 10-минутная маска очищает поры плюс выравнивает баланс обеспечивая обновление кожи и последняя это успокаивающая гелевая маска арбуз плюс алоэ освежает охлаждает и подходит для чувствительной кожи также этот набор подойдет на подарок моя Коробочка уже пуста, уже больше нечего смотреть что-то вам рассказывать. Если вам что-то понравилось, переходите под ролик, там обязательно я оставлю все ссылки на продукты. Также у меня есть свой собственный промокод, если вы введете этот промокод, вы получите 5% скидки абсолютно на любой товар. Обязательно вводите его. Можете посмотреть цену, сколько будет стоить доставка именно в вашу страну. Я надеюсь, что этот ролик был для вас полезным. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!